Когда мотор не работает, а лодку поднять надо, что мы делаем? Гребем. Лодка гладиус. Мотор Honda не работает. Два весла и напарник в помощь. Включаем подрульку Подрульку включаем Оп Оп Сказка Не работа, а сказка Мы дошли на этом горыте. Honda 115, ребята Никогда не покупайте такой мотор. Она все на зиму поднимает. Что там, нормальный болот? Короче, здесь отказал. Виброподъем. Поэтому пришлось грести на веслах. Вот такая вот Honda 115 где тут охлаждение, это будет, конечно. Установим сейчас новую крычаку Фонда оригинал. Новые крычочка. Крычаку поставили, редуктор воткнули. С гидроподъемом здесь масла не было, совсем масло прокачали все закрутили подъем демонтировали все сейчас плюхаем на воду тестируем макнули мотор Запуск. пока нету. Да за ним, Олега!